Примутрая и всехвальная Христова мученица Хороскева, Мужескую крепость приимши, Женскую жене мощь отвергши, Дьявола, победи и мучителя попиющий глаголющий, и Идите тело мое мечем все огнем сожгите, адба, радующийся и Духа Христу, жениху моему, То я молитвами Христе Божий, Спаси души наша. Иже верой и мужеством в душе ноте не дьявола посрамила еси, и в мученицевское прещение раны доблести не победила еси. А мученица Параскева мечем сосисайте огнем сожезайте тело мое, Я куда радуюсь и приду по моему Христу Богу, его же моли и душам нашим. Все святой непорочной мучение принесши Якове на причестное Бессмертному жениху Христу Ангельское стояние возвеселило Иси И, и победила Иси демонские козни Всего ради Тебя честно веру и чти Мученица Параскева многострадальная О святая приблаженная Мученица Христова Параскева Красота девическая, мученика похвалу, чистоты образе, великодушные сердца, примут рук удивление, веры христианские хранительницы, Идульские листе влечительнице, Евангелия божественного поборницы, Заповеди Господней примительницы, С подобшиеся прийти вечного покоя. И чертозе жениха твоего Христа Бога светом селящаяся, Сугубым Минцем в детстве мученицу крашенная, Молим тебя святая мученице, будь у нас печальница ко Христу Богу, И коже при зрением пристно веселитесь. Молим все милости в и словом отчи святым отверзи, Да избавит нас от болезни у телесный в купе душевный, Расшири твоими святыми молитвами темный мрак прибывший от грехов наших, и спроси у Отца света свет, благодати дайте душевным и телесным усилий нашим, Просвети нас умраченные грехи светом Божьей благодати, да твои радости святых молитва даст тебе за зачестно сладкое зрение, о великая угодница Божия, о, Божественнейшая деву, О, крепкая мученица, святая москве, Святыми твоими молитвами будет нам грешная помощница, Куда-то из о каянах и злоне ради грешницы, Ускори на помощь нам, не бы смы, Моли Господа чистой единицы, Моли милосердного, святая мученица. Моли жениха Твоего, прочная крестовая невеста, Да Твоими молитвами пособствовавши, Брака же греховного избывши, О свете истинной веры, И деяния божественной плиты во свет вечной дни вечерняков, в град Василия пристного, днем же Ты не светло Бристаешься славой бесконечным, Славословище, воспевающе со всеми Небесными силы Трисвятительное Единое Божество, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Святая Небеста Христова, благострадальная мученица Праскево, Имя якого от юности Твоя, Ты всей душой Твоею, Всем сердцем Твоего возлюбила Иси Царя Славы, Христа Спасителя, и Ему единому невестила Сиси, раздавший имение Твоя неимущим и бедным. Ты силой благочестия Твоего, Твоим целомудрым и праведностью, Я лучами солнечными просияла и си, живший свято среди неверных и безбоязных, проповедавшим Христа Бога. Ты, о дне юности Твое Я, наученная Твоими родителями, всегда благоговейно чествовала дней искупительной страстей Господа нашего Иисуса Христа, Его же ради и сама добровольно пострадала Еси. Ты, Десницу Ангела Божия, от сильно праундивно исцеленная, восприявшая незреченную светлость, изумила Еси неверных мучителей. Ты именем Господа нашего Иисуса Христа и силой молитвы Твоей в капище языческом всех идолов было поверкшей, сокрушила сокрушила Иисия. Ты, опаляемая свящами, единую молитву Твоей ко всесильному Господу гасила и все огни естественные и тем же пламенем чудесно вожейным через Ангела Божия, попаливши твоих беззаконников. Но навык привела Иси к познанию истинного Бога. Ты, его слава Господа, приявший вечную главы Твои, я, у сечениях мучителей, доблестно скончал Иси страдаческий Твой подвиг, вошедший души Твоей на небеса, чертог в теленнаго Твоего жениха Христа, Царя славы, радостно срежшего у с сил небесным глазом. Радуйтесь, праведней, я, мученица пороскевая венчайся, тем же и здесь приветствуем тебя, многострадальная, и взирающую святую Твою икону, с умилением пьем Ти, Все честная его, вемы, яковели и мыши, по Господу, Умоли оба Его человека любца, и у нас, предстоящих, молящихся ти, Да подаст Он и нам, я кажу тебе. Терпение благодушие в бедах и скорных обстояниях, Да дарует он ходатайством твоим заступлением, радостное, благоденствие, мирное житие, Здравие же и спасение, И во всем благое поспешение возлюбленному нашему Отечеству, Да не спасли святое свое благословение и мир, И всем православным христианам да подаст твоими святыми молитвами, вбеждениям вере. Благочести и святости, при же христианской любви и всякого добродетели, да очистит нас грешных от всякой скверной порока, да оградит нас святыми своими ангелами, да заступит сохранит и помилует всех святой своей благодатью, и делает наследниками причастниками небесного своего царствия, и так, получившись спасение твоими святыми молитвами, Предстательством и заступлением, Всеславная небесна Христова по его, Прославил все причистое, имя Дивного Святых Своих, истинного Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Всегда ныне и пресный, во веки веков.